Запустим линейную регрессионную модель. Разумеется, она запускается в SP-сессии из опции Analyze. Regression Linear. Зависимая переменная ⁇ это популярность фильма, выраженная как количество пользователей, поставивших оценку. И сами выступают. Переменный год смещенные в 0, рейтинг критиков смещенные в ноль и еще три икса количество рецензий количество наград количество номинаций первый запуск он обычно пробный поэтому других настроек можно не доставлять запустим Первая содержательная табличка в выдаче говорит об общем качестве регрессионной модели. Главный показатель здесь — это r квадрат, Коэффициент детерминации показывает примерно, сколько процентов вариации зависимой переменной объяснено построенной моделью. В нашем случае 63%. Коэффициент детерминации изменяется от 0 до 1. 0 — это значит, что модель абсолютно бесполезна. Она не объясняет ничего. 100% значит у нас абсолютная связь между х и y. Иксы полностью объясняют Y. В нашем случае 63%. Это много или мало? Для социологических исследований это очень много. Если обратиться к публикациям в рамках социологии, в которых строятся регрессионные модели, то вряд ли вы там найдете коэффициент детерминации, превышающие 63%. Обычно они гораздо ниже. Можно рассуждать и по-другому. Если ваша модель объясняет больше половины вариации Y, это значит, что вы будете.. Более чем в 50% случаев правильно предсказывать значение Y. И реже чем в 50% случаев неправильно предсказывать значение Y. Это грубая интерпретация, но она очень простая и в качестве первичной подходит. Таким образом получается, что 63% больше, чем 50% мы будем правильно предсказывать в 63% случаев, неправильно в 37% случаев, значит модель практически полезна. Регрессионный анализ — это группа статистических методов. А статистические — значит в них Скорее всего, предусмотрены какие-то нулевые гипотезы, статистические гипотезы. И относительно коэффициента терминации как раз сформулирована одна из статистических гипотез этого метода. По аналогии с прочими H0, она звучит так: R квадрат в генеральной совокупности равен нулю. Проверяется эта нулевая гипотеза посредством следующей таблички, которая называется ANOVA. Analysis of Variance, дисперсионный анализ. Если значимость в правом столбце этой таблички меньше 500, то мы не принимаем нулевую гипотезу. Еще раз, нулевая гипотеза в том, что r квадрат в генеральной совокупности равен нулю. Мы эту нулевую гипотезу не принимаем. Делаем вывод, что генеральная генеральной совокупности r квадрат не равен нулю, а чему он равен? Примерно вот 63%. Суть любого дисперсионного анализа в том, чтобы соотнести объясненную вариацию Y, в данном случае она находится в первой строчке таблицы, с необъясненной вариацией и общей вариацией Y. Про Y здесь идет речь, то есть про популярность фильма, выраженную как число оценок, поставленных пользователями. И в нашем случае как раз если поделить эту величину на эту величину, и получается 63%. Таким образом установили. Наша модель дает примерно 63% правильных прогнозов или другими словами, на 63% математически объясняет y, И R-квадрат в генеральной совокупности не равен нулю. В целом модель достаточно хорошая, потому что больше 50% объясняет. Рассмотрим ее содержимое. Содержимое модели получено. Табличка Confessions как раз выражает содержимое. Главная идея регрессионной модели сосредоточена в регрессионном уравнении. В нашем случае искомое уравнение выглядит вот так. Если обобщать, то уравнение линейной регрессии выглядит вот так. y равняется константа, b0 это константа, Коэффициент при х1 умножить на х1, прибавить коэффициент при х2 умножить на х2 и так далее. До последнего x. коэффициент при последнем х умножить на последний х. У нас сейчас 5 х и 1 у, y. Y. количество пользователей, поставивших оценку, константа. Коэффициент при первом их Первый х это год выпуска, смещенный в ноль. Дальше коэффициент при рейтинге критиков, смещенном в ноль. И сам рейтинг критиков они перемножаются. Коэффициент при количестве рецензий. И так далее. 5х. 5 слагаемых плюс шестое слагаемое это константа. Так выглядит. Регрессионное уравнение, которое мы получили при предварительном запуске линейной регрессионной модели. В выдаче SPSS уравнение записано немного в ином виде. Уравнение сосредоточено в первом и втором столбцах. Констант в нашем случае она равна четырнадцать тысяч восемьсот минус 2343 умножить на год, смещенный в ноль, минус 607 умножить на рейтинг критиков, смещенный в ноль, плюс 570 умножить на количество лицензий критиков плюс девятьсот пятьдесят один умножить на количество наград, полученных фильмом, плюс 393 умножить на количество номинаций, полученных фильмов. Это уравнение для нашей выборки. Если мы хотим генерализовать это уравнение, то есть говорить обо всей генеральной совокупности, а именно это мы и хотим, то следует обратиться к последнему столбцу в этой таблице, в котором указана значимость константы и каждого из коэффициентов. Здесь мы встречаемся с еще двумя статистическими гипотезами, заложенными в классической линейной регрессии. Первая из них. Константа в генеральной совокупности равна нулю. Это нулевая гипотеза. В нашем, в нашем случае нулевая гипотеза не принята, потому что сигнификанс для константы меньше 500 Следовательно, константа в генеральной совокупности не равна нулю. И в генеральное уравнение наша константа идет Все пять коэффициентов при х тоже не равны в генеральной совокупности нулю. То есть для каждого из них тоже формулируется h0. Коэффициент при годе выпуска, смещенный в ноль, в генеральной совокупности равен нулю. Это h0. Significance меньше 500 Значит, h0 не принимается. Значит, коэффициент минус 2343 умноженный на год выпуска, смещенный в ноль, идет в уравнение для генеральной совокупности. И идут в это же уравнение все остальные 4 коэффициента и x. Можем ли мы этим ограничиться, когда строим линейную регрессию не можем но почему казалось бы у нас хорошая модель потому что ее прогностическая способность довольно высокая все коэффициенты значимы не надо убирать из модели Никакой из иксов в силу его незначимость Они все значимы. Но у классической линейной регрессии есть ряд ограничений дополнительных технических критериев ее качества, которые тоже следует проверить. Проверить, выполняются ли в нашей модели эти критерии. Во-первых, мультилинейность. Что такое мультилинейность? Это линейная корреляция между иксами. Сильная линейная корреляция. Ее не должно быть в модели. Есть ли у нас сильная линейная корреляция? Давайте проверим. Analyze. Correlate. Evaluate. Помещаем в правое окошечко все переменные, которые сейчас анализируем в том числе y. Нас интересует линейная корреляция, поэтому оставляем именно коэффициент корреляции Пирсона. Если среди x Пара, которая коррелирует сильнее, чем на 0.75. Именно среди иксов. То есть я сейчас смотрю в, вот в эту область таблицы. И вижу, что количество наград ожидаемо очень сильно коррелирует с количеством номинаций 0817 это очень сильная корреляция потому что коэффициент корреляции пирсона измеряется по модулю от нуля до единицы у нас близко к единице значения 0817 в качестве порогового значения я Беру 0,75. 0,817 больше, чем 0,75. Мы нашли коллинеарную пару. Количество наград и количество номинаций между собой сильно коррелирует. К чему это приводит? Это приводит к искажению регрессионных коэффициентов. Мы не можем в полной мере доверять вот этим двум регрессионным коэффициентам. Они искажены относительно истинного значения того и другого. Почему? Потому что между этими двумя переменными количество наград и количество номинаций, есть сильная корреляция. Что в этом случае делать? Есть несколько вариантов. Самый простой из них — из двух переменных выбрать одну. Это логично, потому что если два икса очень сильно коррелируют с одним и тем же y, то каждый из этих двух иксов как бы может выступать заменой второго. Но какой выбрать из двух? Посмотрим в первый столбик с коэффициентами. Какое из этих двух иксов сильнее коррелирует с игреком? Количество номинаций сильнее коррелирует с игреком. Поэтому предлагаю для итоговой модели взять именно количество номинаций и не брать количество наград. Перезапускаем регрессионную модель. Убираем количество наград. И поскольку это уже будет итоговый запуск, мы можем сразу выставить настройки для проверки других критериев классической линейной регрессии. Для этого мы нажимаем справа кнопку «Save». И просим вывести предсказанные значения Нестандартизованные и стандартизованные остатки. Continue. Окей. Okay. В новой регрессионной модели R квадрат чуть меньше. Шестьдесят процента и восемь Всегда убирая иксы из модели это приводит к снижению R квадрат. Но если мы убираем плохие xы, то снижение маленькое. В нашем случае как раз такая ситуация. x был плох, потому что он сильно коррелировал с другим xом. Каждый из этих двух коррелирующих иксов вполне неплохо заменяет из этих из этой пары r квадрат значим в генеральной совокупности потому что significance меньше пятисотых коэффициенты изменились по сравнению с теми которые были в первой модели поскольку это итоговая модель я записал эти коэффициенты в регрессионное уравнение Вместо слов коэффициенты я вписал сами значения. Это наш y, количество пользователей, поставивших оценку. Константа минус 2492 умножить на год выпуска, минус 566 умножить на рейтинг критиков, прибавить 599 умножить на количество рецензий и прибавить 899 умножить на количество номинаций. Давайте детальнее рассмотрим все эти числа. Начинаем с константы всегда. Константа ⁇ это величина y в случае, когда все x равны нулю. Именно для того, чтобы можно было нормально интерпретировать константу, мы предварительно создавали смещенные в ноль переменные. 14659. Именно столько оценок, согласно нашей модели, должно быть у фильма, если он вышел в 2007 году, если у него минимальный рейтинг от критиков, то есть, на самом деле, единичный рейтинг, один, один балл. Если у фильма нет рецензии критиков, и если он не был номинирован ни на одну награду, вот тогда у фильма будет 14659 пользовательских оценок на сайте AMDB. Таким образом, константа это некоторая точка отсчета. от которой мы отталкиваемся, интерпретируя остальные, слагаемые в этом уравнении. Поэтому очень хорошо, когда константа поддается содержательной интерпретации. Представьте себе, что мы не смещали бы год выпуска в ноль и рейтинг критиков не смещали бы в ноль. Тогда мы получили бы константу, которую нельзя содержательно проинтерпретировать, потому что не бывает фильмов, снятых в нулевом году нашей эры, и потому что шкала рейтингов критиков не предполагает оценку, равную нулю баллов. Значит, константа перестала бы быть интерпретируемой содержательно она превратилась бы в абстрактный математический конструкт, не имеющий содержательной интерпретации. Это затруднило бы понимание регрессионной модели. Переходим к интерпретации четырех иксов. Оказалось, что 2 икса ведут к снижению популярности фильма. Это год выпуска и рейтинг критиков. То есть, чем более недавно вышел фильм, тем меньше у фильма оценок пользователей. Это мы предполагали. Но оказалось, что чем выше рейтинг критиков у фильма, тем, опять же, ниже... Популярность фильма на сайте MDB. В плюс работают количество рецензий, критиков. То есть, видимо, пользователь сайта смотрит много у фильма рецензий, мало рецензий. Если рецензий много, то это само по себе способствует тому, что человек смотрит этот фильм... И, соответственно, выставляет последующим, последствия ему оценку. И количество номинаций. Опять же, потенциальный зритель смотрит, насколько номинаций фильм был, насколько наград фильм был номинирован. Если он был номинирован на много наград, то это повышает вероятность того, что потенциальный зритель посмотрит этот фильм и поставит этому фильму. Какую-то оценку. Какой из язык сильнее влияет в минус? В абсолютных значениях сильнее в минус влияет год выпуска. Но шкала годов выпуска у нас содержит всего 11 значений: Седьмой год, восьмой год и так далее, вплоть до 2018 года включительно. А шкала рейтинг критиков содержит, точнее получается, 100 значений, да, от 1 до 100, 100 значений исходной перемены. У нас она перекодирована, но это не меняет э, того факта, что у этой переменной 100 значений. Поэтому... Максимально снизить популярность фильма рейтинг критиков может сильнее, чем год выпуска. 2492 мы можем умножить максимально на 11 и получим число чуть больше, минус 25 тысяч. А рейтинг критиков может нам дать число 56 тысяч, если мы умножим этот коэффициент на максимально возможное значение. В нашем случае это 99. Мы получим примерно 56 тысяч со знаком «минус». Получается, что масштаб шкалы одного и другого икса влияет на реальную способность каждого из них уменьшить значение y, Чтобы посмотреть на эту способность уменьшить значение y без относительно масштаба шкалы каждого из x, Столбик, который называется standardized coefficients, или бета. И он показывает, что действительно рейтинг критиков чуть сильнее влияет в минус, чем год выпуска. Значение стандартизированного коэффициента по модулю для рейтинга критиков чуть больше, чем для года выпуска. Если же мы сравним, и они очищены от масштаба шкалы каждого из иксов, мы увидим, что сильнее всего по модулю влияет количество рецензий критиков. Получается, согласно нашей модели, что потенциальный зритель ориентируется из этих четырех характеристик прежде всего на количество рецензий критиков. Чем больше у фильма рецензий, написанных критиками, тем больше у него оценок со стороны зрителей. То есть, скорее всего, тем больше людей смотрят этот фильм, у которого больше рецензий критиков. Давайте обратимся к базе и посмотрим, у какого фильма больше всего лицензий критиков. И вуаля. Форма воды. The shape of water. Имеет больше всего лицензий. У него очень много оценок пользователей. Есть фильмы, у которых больше. гораздо больше. Но все равно 249 тысяч это немало. А у какого фильма больше всего пользовательских оценок на момент 2017 года? У темного рыцаря. У темного рыцаря почти 2 миллиона пользовательских оценок. У формы воды примерно 250 тысяч. Почему же я говорю, что 250 тысяч — это все равно много? Давайте посмотрим снова в табличку с описательными статистиками, которые получили, когда выполняли процедуру Explore. Медианом для Y 7290. Всего 7290 оценок. Средняя арифметическая 47127. Мода здесь нет, но мода там вообще в районе минимума. А минимум мы... За минимум мы взяли 30. Мы не брали фильмы, у которых меньше 30 пользовательских оценок. У формы воды 250 почти. Средняя 47 тысяч. Медиана 7200. Поэтому, конечно, у формы воды гораздо больше, чем средняя, чем медиана. Поэтому можно сказать, что много. Много пользовательских оценок у фильма «Форма воды». Подводя промежуточный итог, можно сказать, что сильнее всего в минус в абсолютных значениях, в имеющихся единицах измерений, влияет год выпуска. Чем более новый фильм, тем меньше у него пользовательских оценок в плюс сильнее всего в абсолютных значениях влияет количество номинаций. опять же именно в единицах измерения этой переменной, то есть в штуках, в единицах номинаций. Если рассматривать очищенные от единиц измерения, от масштаба каждого из иксов, сильнее всего в плюс влияет количество лицензий критиков. Таким образом мы рассмотрели в совокупности влияние 4х -сов на y. И мы знаем теперь, насколько меняется y при увеличении каждого из x или уменьшении каждого из x. -ов. При увеличении года выпуска количество оценок у фильма падает примерно на 2500. При подаче фильма на одну дополнительную номинацию количество пользовательских оценок вырастает примерно на 1000. Мы можем не ограничиваться а, такими абстрактными рассуждениями. Мы можем посчитать, основываясь на этих коэффициентах, для всей совокупности иксов, чему должно быть, согласно нашей модели, равно значение а, числа пользовательских оценок. Чтобы было удобнее считать, я Перенесу эту табличку в Excel файл. Ставил табличку. С каждым я хочу узнать, какой будет Y для фильма, выпущенного в 2010 году, у которого 50 оценок, 50 баллов рейтинг критиков, 100 рецензий написан критиками на этот фильм. И он не подан ни на одну номинацию. Эти две переменные у нас были сдвинуты в ноль, я должен это учесть. Поэтому для модели значения этих иксов будут 3 и 49 соответственно. Беру константу, перемножаю каждый из коэффициентов на значение x и суммирую. Получается, что у такого фильма будет примерно 35 342 пользовательские оценки, что меньше среднего числа пользовательских оценок, но больше, чем медианное число пользовательских оценок. Фильмы 2010 года есть в моей базе, но линейная регрессия может выступать как по-настоящему прогностический инструмент. Поэтому я могу попросить рассчитать для фильма, выпущенного, например, в 2020 году. То есть все остальные характеристики остаются такими же. Но выпущен он в 2020 году. И, допустим, уже за первые месяцы 2020 года критики уже успели написать 100 рецензий. Ну ладно, допустим, не успели, я уменьшу число рецензий. Что произошло с величиной y? Она ушла в минус. минус количество пользовательских оценок может быть такое конечно нет такого быть не может не может быть отрицательным число пользовательских оценок поэтому фактически мы говорим о том что 0 будет число пользовательских оценок при таком сочетании иксов согласно нашей модели а минус 39,921 — это уже абстрактный математический конструкт, который не поддается интерпретации. Интерпретации поддается число 0. Поскольку, еще раз, число оценок не может быть отрицательным. Таким образом, получается, что фильм, который только что вышел, у которого уже есть некоторый рейтинг, какой бы он ни был, даже если сто поставить, наверное, это не исправит ситуацию. А это еще ухудшает ситуацию, правильно, то что у нас же минус у рейтинга критиков. Получил небольшое число рецензий, еще не номинировался никуда, получит ноль пользовательских оценок, то есть еще по сути никто не успеет посмотреть. Этот фильм. Я думаю, так можно это интерпретировать. Допустим, теперь я хочу подобрать такое сочетание значений x, которое даст мне медианное значение y. Я напомню, что медианное значение y примерно 7000. 7000 пользовательских оценок. Сейчас при таком сочетании 10000. Я могу чуть-чуть уменьшить рейтинг. Этого недостаточно. То не количество рецензий уменьшить. А рейтинг, наоборот, могу немного увеличить. Рейтинг от критиков. И еще увеличить. Ну и допустим, в год я не могу еще увеличить. Содержательно. Математически могу поставить 20, 21. Но будет ли в этом смысл? Ну, почему нет? Я же предсказываю. На 2021 год предсказываю. И вот уже ушел я ниже медианы. Поэтому снова уменьшу рейтинг. И увеличу число рецензий. Ну, почти 7000. Могу еще попробовать здесь. Количество номинаций. Хотя бы одну сделать. Ну, вот, больше 7000. Примерно медиана. При таком сочетании значений x я получаю медианное значение числа пользовательских оценок для фильма. Зачем это нужно? Зачем подбирать какие-то значения x, чтобы получить какое-то значение y? Допустим, я продюсер. Я планирую выпустить какой-то фильм и хочу, чтобы у него была определенного уровня популярность. Число пользовательских оценок коррелирует с общим количеством просмотров фильма. Следовательно, коррелирует с кассовыми сборами. У меня есть некоторый ориентир по кассовым сборам, которые я должен получить. Я под этот ориентир примерно могу посчитать, какая популярность должна быть на сайтах типа IMDb, типа Кинопоиск и так далее, Rotten Tomaten. И под эту популярность я уже могу подбирать значение иксов. Сейчас я подобрал. Какие-то иксы в реальности я могу контролировать. Вот, допустим, год — это некая производственная данность. Предполагается выпустить фильм в 2021 году. Ну, значит, стоит 2021 год. Рейтинг критиков в какой-то мере можно на него влиять. Даже не вполне этичным путем, типа подкупа. Номинировать фильм на награды вполне, почему нет. Обращаться к каким-то знакомым критикам с тем, чтобы они писали рецензии, просто писали. Неважно, какого содержания, важно, какое количество. Тоже почему нет, можно организовать. Таким образом, я рассчитываю Y, исходя из предполагаемых показателей, и затем стараюсь в реальности воплотить эти показатели в жизнь. Чтобы у меня было примерно столько-то рейтинг примерно такое-то количество рецензий. И такое-то количество номинаций для моего фильма в реальности. И ожидаю получить соответствующую популярность и, как следствие, соответствующие кассовые сборы. И вот я такой приложу много усилий, времени, денег на то, чтобы достичь целевых показателей, а вдруг моя модель на самом деле плохо работает? Или целевые показатели по х не дадут целевой показатель по y. Давайте посмотрим на то, как относительно имеющихся фильмов работает модель. Именно для этого мы сохраняли predicted values, residuals, unstandardized, unstandardized. Напомню, как мы это делали. Анализ. регрессия, линей, Сейф. И вот эти три галочки дали нам три переменные. Они в конце файла были. Я их переместил поближе к игреку. Y, y это вот, число пользовательских оценок. Реальное число пользовательских оценок. Для фильма... Форма воды, реальное число, примерно 250 тысяч. Предсказанная моделью, примерно 740 тысяч. Наша модель предсказала гораздо больше, почти в три раза больше оценок, почти в три раза большую популярность этому фильму, чем есть в реальности. Переменная Res1, это переменная Unstandardized Residual, нестандартизованные остатки, показывает как раз разницу между реальным числом пользовательских оценок и предсказанным. Она отрицательная в данном случае. То есть модель завысила число оценок относительно реального числа. А у следующего фильма «Звездные войны» наоборот, занизило. Должно быть примерно 750 тысяч, а получилось примерно 550 тысяч. И как мы видим по переменной с остатками, здесь довольно много отклонений в плюс и в минус самая маленькая по модулю из тех, которые сейчас видны на экране, это 3000 оценок. Для фильма Drive предсказанное значение почти совпало с реальным значением. Поэтому остаток нестандартизованный сравнительно мало. Можно прокручивать вниз и видеть, что да, где-то остатки больше, где-то остатки меньше. Возникает вопрос. Каково пороговое значение, которое подскажет нам, что такая разница между предсказанием и реальностью неприемлема, а такая-то разница приемлема. Ну, во-первых, это пороговое значение может быть выведено из каких-то реальных практических соображений. В моем случае, поскольку я на самом деле не продюсер, у меня нет такой практики, я не знаю. Поэтому я буду ориентироваться на математический порог. Математический порог – рассчитывается на других остатках, на стандартизированных остатках. Остатки стандартизируются, чтобы подчиняться определенному статистическому закону распределения, потому что только после стандартизации, после приведения формы распределения под какой-то закон мы можем пользоваться общепринятыми пороговыми значениями. В данном случае речь идет о нормальном законе распределения, для которого для 95% уверенности, 95% доверительного интервала найдено пороговое значение равное по модулю 1 и 96. Все остатки, которые по модулю превышают 1 и 96 считаются значимыми, неигнорируемыми, которые по модулю меньше, наоборот, игнорируемы. Если по модулю меньше, значит отклонение несущественно. Например, как раз для фильма Drive отклонение несущественно. Но и для фильма Прометей тоже отклонение несущественно. И для фильма Skyfall отклонение несущественно. Ну и так далее. Много здесь фильмов, для которых отклонение предсказанных значений, от реальных значений, несущественно. Но и много фильмов, для которых отклонение существенно. Перед нами 20 фильмов. А всего их в базе много тысяч. Давайте посмотрим на общую картину Остатков. Для этого воспользуемся описательной статистикой. Поскольку стандартизированные остатки являются количественной переменной, использую опцию Explore. Беру стандартизированные остатки. Захожу в Plots, убираю Standard ставлю гистограмму. Чтобы посмотреть математическую оценку нормальности посредством критерия Калмогорова-Смирнова, ставлю галочку «Normality plots with tests» и запускаю. Согласно гистограмме, распределение не очень похоже на нормальное, но, по крайней мере, оно симметричное. Как я уже говорил, симметричность распределения является некоторым субститутом его нормальности, потому что нормальное распределение в социологическом анализе данных почти никогда недостижимо. Симметричное распределение остатков уже хорошо. Мы видим, кроме того, что в районе двух, минус двух плюс 2. Сосредоточена большая часть наблюдений. А за границу минус 2 в минус и плюс 2 в плюс выходят визуально немного фильмов. Есть, конечно, очень большие остатки. Судя по всему, здесь есть какой-то столбик очень низенький, но есть. Очень большой остаток. 20 с лишним. Это очень много. То есть какие-то фильмы очень плохо предсказались нашей моделью. Но большинство, еще раз, предсказались в пределах нормы. Вспомним. R-квадрат для нашей модели 62 с чем-то процента. И действительно мы увидели что большинство, даже, пожалуй, больше процентов, находится в области низких стандартизированных остатков, незначимых стандартизированных остатков. То есть отклонение предсказанных значений от реальных незначимо для этих фильмов. И это хорошо. Дополнительные графики для анализа ненормальности ну в общем нет смысла их рассматривать потому что у нас явно сильно ненормальное распределение и критерий калмагорова смирнова с поправкой или форса говорит о том что да у нас распределение ненормальное смотрим на сигнификанс сигнификанс меньше 500 значит нулевая гипотеза не принята а какая здесь нулевая гипотеза нулевая гипотеза здесь что разница между нашим распределением и эталонным нормальным распределением равно нулю. Это нулевая гипотеза. Она не принята. Значит, есть разница между эталонным нормальным распределением и нашим распределением. По графику мы это видели. Дополнительные графики для того, чтобы это видеть. И boxplot который показывает, да, что наши остатки в основном концентрируются в районе нуля. Это хорошо. Есть очень большие выбросы. Самым большим выбросом является фильм, расположенный сейчас в строчке номер 35. Давайте посмотрим, что же это за фильм. Мы его уже видели. Это фильм «Темный рыцарь». пятая строка. Чемный рыцарь. У него в реальности очень много, непредсказуемо много пользовательских оценок. Это фильм, который существенно превысил популярность, которую можно было бы предсказать согласно нашей модели. Но, к счастью, большинство фильмов предсказывается нашей моделью вполне приемлемо. Например, Три фильма, которые идут над темным рыцарем, они предсказываются вполне приемлемо, потому что стандартизированные остатки по модулю меньше 1,96, ну или округлить, если меньше 2 по модулю. Нормальность остатков является как раз еще одним техническим критерием качества реверсионной модели. Субститутом этого критерия является симметричность распределения остатков. В нашем случае распределение довольно симметрично, хоть и ненормально. Поэтому можем сказать, что наша модель не дотягивает до идеала по этому критерию. Но все-таки все норм. И концентрация стандартизированных остатков в районе нуля – это тоже, очевидно, критерий того, что модель не так плоха. И последний критерий, технический критерий качества модели из а, минимального джентльменского набора критериев для линейной регрессии в социологическом анализе данных, потому что в других науках статистических, в других отраслях анализа данных. Больше критериев. В принципе, и в социологическом анализе данных критериев больше. Но мы рассматриваем минимальный а, джентльменский набор. Так вот, последним техническим критерием качества регрессионной модели, линейной регрессионной модели из этого набора выступает гомоскедастичность, гомоскедастичность. Если есть гомоскедостичность, то это хорошо. Если не гомоскедастичность, то есть гетероскедастичность, то это плохо. Гомоскедастичность говорит о том, что мы можем доверять качеству прогноза для любого икса, для любого значения любого икса. То есть у нас качество примерно 62%, и оно стабильно для любого значения, любого из наших иксов четырех. Если на модель, то мы не можем в полной уверенности пребывать, что для любого икса, для любого его значения качество прогноза остается одним и тем же. Оно будет скакать. В каких-то случаях оно будет выше, в каких-то оно будет ниже. И надо предпринимать дополнительные усилия, Смотреть, допустим, на графике, чтобы понять, где выше, где ниже. Как оценить гомоскедастичность В анализе данных и в эконометрике разработано довольно много вариантов. В основном они привязаны к уже известным методам, которые применяются самостоятельно но могут применяться и как раз для оценки гомоскедостичности. Чтобы понять суть гомоскедостичности и то, какие методы применимы для ее оценки, рассмотрим графическое представление достичности. Для этого снова вызываем граф чат builder дот Возьмем x, который сильнее всего влияет на Y. С учетом очистки от масштаба шкалы, это переменная нам критерю количество рецензий критиков. А на ось Y <coughs> поставим остатки. Можно поставить любые остатки, поскольку форма распределения и у нестандартизированных остатков, и у стандартизированных одинаково. И, ну, и здесь поставим min, то есть среднюю величину. И еще на график добавим стандартные отклонения. Пусть будет multiplier1, чтобы они не вылезали сильно в отрицательную область. Вот эти отростки — это вариация остатков. То есть средний остаток, допустим, для фильма, у которого примерно 950 рецензий, вот средний остаток у него находится в районе минус 8. На глаз минус 8. Но у него нет вариации то есть здесь мало фильмов скорее всего поэтому вариации нету а вот здесь имеется вариация то есть для фильмов у которых примерно 680 лицензий критиков в среднем остаток равен около 4 при этом есть фильмы у которых остатки выше есть фильмы у которых остатки ниже то есть, которые предсказываются хуже, остатки выше, и лучше. У них остатки ниже. есть тоже вот этот. отросток. Причем, мне кажется, он один из самых длинных. Фильмы, у которых примерно 300 рецензий критиков. Для них остатки в среднем равны примерно 2%. Но есть фильмы, которые хуже хуже оценились наши моделью, У них остатки выше. Есть фильмы, которые лучше оценились. У них остатки ниже по модулю, а потом вот снова в минус уходит, уже опять-таки хуже оцениваются. Хуже всего, когда изменение длины отростков подчиняется какой-то закономерности, особенно линейной закономерности. Вот здесь... Визуально кажется, что отростки все растут и растут, и растут, будет досюда. В общем, может быть, даже линейно они возрастают. Вот на этом диапазоне от нуля до 400 с лишним рецензий критиков отростки вырастают. А потом они резко растут, падают, где-то снова растут, где-то снова, они в ноль уходят. В общем, здесь, на этом диапазоне, закономерности явной нету. Здесь вроде как закономерность есть. Не факт, что она линейная, но вроде она есть. То есть наша ситуация не идеальна. Какая-то гетероскедастичность, судя по графику, похоже, есть. Визуально мы оценить ее точно не можем. Поэтому надо прибегать к математическим методам оценки. Чтобы выяснить математически, нам всего лишь надо узнать, связана ли величина Остатка с значениями икса, каждого из иксов. Если закономерности есть, значит гетероскедастичная ситуация. Если закономерности нету, значит гомоскедастичная. Если мы хотим линейную связь между иксами и остатками проверить, то мы можем прибегнуть либо к коэффициенту корреляции Пирсона и сделать в нашем случае 4 отдельных коэффициента корреляции, или поместить все иксы в вспомогательную регрессионную модель, где в качестве y поставить как раз остатки. Давайте прибегнем именно к вспомогательной регрессионной модели. Благо это очень легко сделать, мы уже запускали. Нам просто надо поменять реальный y на остатки. Я работал сейчас со зре 1 и буду работать дальше. Ставлю остатки. И чтобы у меня не сохранялось лишнего, я уберу те галочки, которые выставлял раньше. Итак, я сейчас узнаю, как связаны иксы с величиной остатков. Есть ли какая-то линейная зависимость? R квадрат равен нулю Это хорошо. Это значит, что линейной зависимости, похоже, нет. Посмотрим по каждому отдельному иксу. Сигнификанс для всех четырех иксов единичный. То есть линейно не зависит величина остатков от значения иксов. Ну, ок, линейно не зависит, а может быть зависит криволинейно. Или как промежуточный вариант зависит монотонно. Чтобы монотонную зависимость проверить, надо использовать соответствующие коэффициенты. Прежде всего, подходит коэффициент ранговой корреляции с Analyze, correlate, evaluate. Иксы остаются. Y надо убрать. И награды нам не нужны не нужны нам награды, а вставить нужно опять-таки переменную с остатками и вызвать Спирмана вместо Пирсона. Монотонная связь уже имеется, есть значимые закономерности то есть уже с точки зрения монотонной связи наша регрессионная модель, которую мы уже когда-то построили, вы, но, может быть, уже забыли про нее, табличка с регрессионными коэффициентами, которые выражает как раз нашу модель, вот она. Вот эта модель оказывается гетероскедастична с точки зрения монотонной связи. Линейно она гомоскедастична монотонно она уже гетероскедастична. То есть, содержательно следует быть осторожным, распространяя процент правильных прогнозов 63 на какие-то конкретные участки значений каждого из иксов. Ну, в реальности такую осторожность мало кто проявляет и просто констатирует факт что модель гетероскедастичный значит процент 63 не везде актуален где-то он выше где-то он ниже там где отростки меньше там правильный процент выше там где отростки больше там наоборот процент правильных предсказаний ниже ну и, соответственно, среднее значение остатка, где выше, там правильный прогноз ниже. Можно проверить и на криволинейную закономерность, то есть посмотреть, а не зависят ли остатки от иксов криволинейно. Чтобы это проверить, подходит, например, дисперсионный анализ. Можно запустить четыре раза дисперсионный анализ. А можно использовать более продвинутый инструмент обобщенные линейной модели. Analyze General Linear Model Univariate Помещаем остатки в Dependent Variable, а X Rating Критиков, который смещен в ноль, год выпуска, который смещен в ноль, и количество рецензий, и количество номинаций. Fixed factors поместили. Заходим в кнопочку Model, кастом и выбираем все 4 икса и как главные эффекты помещаем на направо. Как главный эффект. Main effects. Continue. Окей. Okay. После выполнения алгоритма нам нужна последняя табличка. Tests of between subjects' effects. В этой табличке мы смотрим на строчки, соответствующие к сам, и на последний столбик. Significance. Все сигнификансы меньше 0,05, то есть и здесь тоже отклонились нулевые гипотезы в равенстве коэффициентов нулю. А лучше бы они, конечно, принялись в данном случае, это нулевые гипотезы. Потому что отклонение нулевых гипотез говорит о том, что остатки зависят криволинейно от, от значений иксов, То есть, опять же, гетероскедастичная ситуация. Подводя промежуточный ток, получается, что наша регрессионная модель линейно-гомоскедастична, а монотонно и криволинейно-гетероскедастична. Криволинейная связь, она самая чуткая, самая точная. Поэтому надо сделать вывод, если делать общий вывод, надо сделать общий вывод, что у нас модель все-таки гетероскедастично. И лучше, делая прогноз по каждому конкретному иксу, смотреть на те же графики. Но когда иксов много, это затруднительно, поэтому редко кто смотрит. Просто надо понимать, что 63% — это точность прогноза усредненная. А для каждого конкретного значения, каждого конкретного икса она может варьировать. В довольно широких пределах чтобы нормально работать ситуации гетероскедастичности нужен специальный инструментарий специальное приложение какое-то статистическое и тогда это можно будет нормально учитывать но ну, а пока просто обычно констатируется ситуация гетероскедастичности как нежелательная, но с которой как бы приходится жить. Подводя итог нашей регрессионной модели, можно сказать, что с точки зрения иксов, икрика, как отдельных переменных, некоторые из них а, были хуже для регрессии, те, которые имели маленький разброс, большое количество выбросов, большую смещенность. Другие Иксы лучше для линейной регрессионной модели. Те, которые имели большой разброс, при этом мало выбросов и не были смещенными. Полученная регрессионная модель имеет качество выше среднего 63%. Общее прогностическое качество модели. По техническим критериям качества мы привели модель к тому, чтобы в ней не было мультиклиниарности. Мы увидели, что остатки распределены симметрично, ненормально, но симметрично, что они концентрируются в районе нулевых значений, и очень малое число выходит за значения, равные 2, ну или 1,96, если быть более точным. Кроме того, наша модель гетероскедастична с точки зрения монотонной и криволинейной связи. Значит, Точность прогноза равная 62 с лишним процентам. Она варьирует для конкретных значений иксов, поэтому не совсем стабильно качество прогноза. Тем не менее, этой моделью можно пользоваться и строить прогнозы, какой будет популярность фильма в зависимости от года его выпуска, от рейтинга, который выставят ему критики, от количества лицензий написанных критиками на этот фильм, и количество номинаций, на которые этот фильм был подан. Это линейная регрессионная модель. Бывает, что линейная связь слишком проста для того, чтобы отразить имеющиеся закономерности. Тогда лучше прибегнуть к другим семействам кривых. Но другие семейства кривых, они не гораздо труднее с точки зрения интерпретации. Хотя потому, что там придется искать экстремумы, точки перегиба и так далее. Но представлять себе, нужно ли искать, нужно ли стремиться к другим формам связи или достаточно обойтись линейной в первом приближении можно. Чтобы это сделать, можно воспользоваться такой опцией, которая есть в методах регрессионного моделирования. Она называется Curve Estimation. подгонка кривых. Давайте посмотрим а, наш x, который сильнее всего, без учета масштаба переменной, влияет на y. Для него какая форма была бы лучше, чем линейная? Y в Dependent, X, только один X может быть помещен в интерфейсе SPSS. И формы, которые мы можем вызвать, можно все прямо вызвать, ну, кроме, пожалуй, логистической, чтобы не придумывать верхнюю границу, то есть уже даже здесь нужен некоторый уровень анализа. И посмотрим. SPSS показал все возможные функции, которые на наших данных могут быть построены. Допустим, квадратическая функция дает квадрат выше, чем линейная. Кубическая тоже. Экспоненциальная меньше. То есть при большом желании можно организовать а, кубическую зависимость, она здесь самый большой квадрат дают кубическую зависимость между а, количеством лицензий критиков и нашим y можно это сделать, но это довольно таки трудоемко и это приведет к увеличению r квадрата в принципе 10% пунктов, немаленькое увеличение, можно потрудиться, чтобы достичь его. Но это за рамками курса. А касательно линейной регрессии с главными эффектами, на этом, пожалуй, все.